меня постоянно отправляла в пионерский лагерь, потому что мы жили на севере. Вот. На севере лета как такового не было, и она все время отправляла меня в пионерский лагерь на море, где, собственно, я был смену, практически месяц, без мамы. Она мне писала письма, давала с собой деньги, и таким образом каждое практически лето я был в лагере. Я как-то посчитал, что я там... семь раз я был в лагерях детских, пионерских. Вот. и вот приехав сейчас сюда, такая ностальгия. Ностальгия по своему детству, по своему лагерному детству, так сказать. Вот, например, города. Смотри сюда. Что ты здесь делаешь? Дыхание. Сколько времени? Пять минут. Куда едешь? Напаковку. Что делать? Сегодня мы едем в Рыбаковку, там проходят сборы каратэ-клуба Фортис, где занимается наш ребенок. На всю смену мы не поехали и решили навестить их просто съездить на один день, потренироваться, покупаться, возможно, поиграть в волейбол. Короче, активно провести время. Приехали мы в морскую волну, сейчас это детский спортивный лагерь, раньше, по всей видимости, был лагерь пионерский Здравствуйте, как здорово? Нормально, что ты такой красный? Легкий-легкий Такой вот лагерек. Судя по всему, со времен Советского Союза, с тех времен, когда здесь был лагерь еще какой-нибудь пионерский, тут ничего не изменилось. Наша огромная вторая большая семья. А да. первая какая? Это мама, папа, бабушка и дедушка. Чем занимается клуб Фортиз? Mm, карате. Ну, это сильно переводится. А еще? Что для тебя Фортиз? Это ну, почти моя семья. Все мои подруги, э, дети. Я люблю. Это анимация города. Что делаете? Бандиты. Навсегда? Да. Мы его хороним. Типичный курортный рынок. На котором много всего, но купить нечего. Винище. Винище. А вам что? Похлаву купил. Вкусно. Вкусно. Объясняю правила. Важное правило. Ты играешь? Время тихого часа после обеденной. Детишки все по корпусам. Я мало верю, что, конечно, кто-то спит. Слышно, он крики. Но территория пустая. Тишина. Вспоминается, да, все вот эти вот лагеря пионерские. А это вот что-то типа центральной площадки, сцена тут, кресла, вечером здесь проходят дискотеки, тут сразу маты постелены, такой летний зал для тренировок, И с другой стороны точно такой же, тут несколько залов, есть еще один летний, и парочка закрытых. По крайней мере, в прошлом году было так. Но спортом позаниматься можно. Вс не сплю. Вы снимаете? Да. Торгайбану лампочку наказывай для нас. Всем покажу. Я, сп я спала, они меня разбудились. Вот ты что бегаешь? Я конфетку хотела съесть и выбросить в мусор бумажку. Повченки спят. Вот пример какой. У вас же было две! Я вложила дверь! Смотрите! Смотрите! Смотрите! Смотрите! Вообще Смотрите! вот Смотрите! Смотрите! Смотрите! Смотрите! Смотрите! Смотрите! Смотрите! Смотрите! Смотрите! Смотрите! Смотрите! Смотрите! Смотрите! Смотрите! Смотрите! Смотрите! сейчас Смотрите! Смотрите! Смотрите! Смотрите! А ну, Маш. А можно Маш а еще, можно вот так, все. Будешь главным Все, а ну еще да? На этом празднике жизни, мы еще да? раз Мы домой поем, а ты рулит. Руководить будешь? Да. Нет. Понял. Давай руководить. Круто. А еще? А еще раз Иди, <смех> все хорошо. Хорошо, пап, пока. Все, погнали мы домой. Ребеночка оставили. Такой вот день в лагере.